Я ее назвал банка для вытягивания зла и очищения пространства. Для этого необходима поллитровая банка. Насыпьте туда железных шариков, залейте это водой и поставьте туда свечку, чтобы она над банкой торчала, такую толстенькую, и зажгите. Когда свеча догорит, банку необходимо с догоревшей свечой закрыть и вынести. Но банку эту можно использовать второй, третий и так далее раз в других местах. Все это за один раз устранит любой беспорядок негатив в магазине даже пыли будет меньше банку можно использовать в этом же месте или в другом месте второй, третий и так далее раз а, аннулируется и весь негатив который там собирается он находится вот в этих железных шариках если выбросить свечу и после этого там поменять воду и вновь воду долить, а железные шарики там останутся и так далее, можно использовать бесконечно. Железные шарики, которые там лежат, и в дальнейшем необходимо там, через год, два, десять, лет пятьдесят,